Да нет, нет, нет. Сегодня наш пресветный Емир будет творить свой милостивый суд. Не уплатил ни одного таньга! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Откуда ты прибыл? Зачем? Я приехал из Дамаска. О, пресветлый господин! Здесь в Бухаре живут мои родственники. А, значит, ты едешь в гости к родственникам. Плати гостевую пошлину. Но я еду к родственникам не в гости, а еду по важному делу. Ах, по делу. Ты едешь в гости и по делу. Плати гостевую пошлину и деловую пошлину. Но плати. Плати, плати, плати! И пожертвуй что-нибудь еще на украшение. Мечеть его слава Аллаха! Который сохранил тебя в пути от разбойников Во-во-во Йором во, во. Кетамандиде Благословит <поставит> тебя! Стой! Стой! Йором Кетамандиде Стой! Стой! Стой! А кто будет платить пошлину за, за твоего Ишака? Да. Кто будет платить пошлину за тебя? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, Ишак твой тоже едет в гости к родственникам. Плати. Верно, верно. У мудрый начальник, у моего Ишака. А? В Бухаре действительно очень много родственников. Да. Иначе мир давно полетел бы с трона. А, а ты за свою жадность попал бы на Сегодня суд нашел владыки мира. Сегодня. Да, если не придешь, тебя приведут со стражей. Там я вижу птицу, прекрасней, которой нет в мире. Да где? Же? Ты спугнешь ее? Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, Видишь? Это же не птица. А лягушка. Что? Лягушка? <связано> Если бы все лягушки имели такие черные глаза, такие тонкие брови и нежные щеки, я и сам был бы не прочь стать лягушкой. Я вижу в воде красавицу, прекрасней, которой нет в мире. А я вижу двух шапок. Yeah. <laughs> Только не успела заметить, у которого уши длиннее. У обоих ушей короче твоих. Позволит великий мир объявить решение, которое я читаю на его лице. Ну вот, кузнец и дождался справедливого и многомилостивого суда нашего мудрого эмира. Идите, идите, почтенный И мир выслушает вас. Не плачь, Кюльчан, я упрошу эмира, он нам дарует отсрочку. О, великий владыка! подобный солнцу блеском своим. Этот человек должен мне и Еще триста танга. Процентов на этот долг. А всего четыреста танга. Сегодня утром наступил срок уплаты долга, а ему нечем заплатить отсрочки. Только отсрочки прошу у великого эмира. Да позволит великий мир. Объявить решение, Которое я Читаю на его лице. По закону, Если кто не уплатит долгов в срок, Тот со всей семьей Поступает в рабство К тому, кому он должен. Но милость нашего повелителя И великодушие его безграничны. Хотя, Срок уплаты долго уже наступил, но и мир дарует горшечнику неязу отсрочку. Целый час восхвали же великую милость и мира горшечник неяз. О великодушный и мир! О добрый и вздобрый! Ой, мой, мой, мой. Хар, хар, хар. Он над великодушнейшими, самый великодушный мир! Мир гневается! Уберись на его ишака! Гневается! Ай-яй-яй-яй-яй! Что же я могу сделать? Я же не могу запретить моему ишаку восхвалять мудрость нашего мира! Сегодня в полдень ты вместе с отцом своим Войдешь в мой дом Ровно через час я вернусь за тобой Сиди здесь и никуда не уходи ты не плачешь. А зачем твоей дочери плакать, горшечник? Сколько не плачь, слезы не превратят в серебряные монеты. Надо постараться достать их. Ты издеваешься над нами чужеземец. Правда, я никого не знаю в этом городе, но я попробую достать. Достать 400 таньга в незнакомом городе. Достану! Достану! Сидите здесь и никуда не уходите. Но нельзя. Чего он туда? Туда? Ага. А здесь нельзя. Конечно, нельзя. Ну, в следующий раз я тебе покажу дворец. <реклама> хорошо. Очень хорошо. У Тоббульбульцы делают большие успехи. Зачем ты положил перед Ишаком эту книгу? Шщ! Я учу его грамоте. Как же это может быть, чтобы Ишак научился читать? Так это же Ишак не простой Ишак. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью. Вот только он не может страниц переворачивать, приходится мне самому. Однажды Эмир позвал меня и спросил. А? Можешь ты обучить моего любимого Ишака грамоте? А, Попробую, покажите мне его. Мне его показали. Я... Проверил его способности а -а -а! и говорю, О, пресветлый Эмир, это замечательный шаг. Он не уступит остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому. Я берусь его обучить. Он будет знать столько, сколько знаешь и ты, а может быть даже и больше. Но для этого мне нужно 20 лет. Тогда, Эмир... Дал мне кошелек с золотом и сказал, если через 20 лет мой Ишак не будет читать, я отрублю тебе голову. Несчастный пропала твоя голова. За 20 лет кто-нибудь уж обязательно умрет, Или я, или Ишак, или Эмир? <смех> друзья Мне срочно нужно 400 танга. Ровно 400. Ну! Кто мне даст 400 танга? Кто? Со мной долги не пропадают. Н Нет у меня денег. Может, примешь от меня эту тюбетейку? Она новая. Рахмат, Прими от меня. Рахмат. Возьми от меня насреди. На <связь> Рахмат. Рахмат. Рахмат, Рахмат. Рахмат. Прими от меня поезд. И от меня, вот, возьми. Н Рахмат. Возьми <связь> насреди. <связь> Прими от меня насреди. Рахмат. А от Мы меня приви! От меня, от меня води! От меня, На среды, Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! <вки> Рахмат! Тяп поношены, не совсем сношены, Танги пять за колоши, пять за то, что дешево, двадцать три за то, что с бедняцкой ноги. Посмотри на моего Ишака, даже он смеется над тобой. 275. Опа-дэ! я переплачиваю вдвое за этот товар. Вот тебе 300 танга. 400. 325. 330. 400. Стой! 400. 350. 400. Ладно. Всегда терплю убытки по собственной доброте. Эй! Фальшивая. Фальшивая? Ага. Скорей-скорей-скорей-скорей. Скорее, скорее, скорее. Куда ты так торопишься? а? а? Умбалакидон, умбалакидон, умбалакидон, умбалакидон, умбалакидон. Какое дело заставляет тебя так спешить? Такое, какое и тебя? Но ты не знаешь моего дела. Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал. Я пожелал самую прекрасную девушку в духаре, и сегодня она будет моей. Слыхал? Слыхал. Как однажды шакал увидел высоко на дереве вишню и сказал, во что бы то ни стало, но я съем эту вишню. И полез на дерево. Он лез два часа, весь исцарапался, измучился. Но как только он добрался до вишни, Налетел сокол и унес эту вишню. Излезал он с дерева еще два часа. И еще больше исцарапался. Ну и что же? И понял, что вишни растут не для шакала. -а -а. Твоя сказка о вишне да, не имеет смысла. Ты глуп, горшечник назначенный час наступил. Сейчас ты и твоя дочь пойдете со мной. Вот та девушка, о которой я говорил тебе. А есть ли у тебя расписка горшечника? Конечно есть. Вот она, если рок уплаты долго истегает. чтобы я знал, кого мне благословлять. Да, скажи мне свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. В Багдаде, в Тагеране, Стамбуле и Мекке. Везде меня зовут Насреддин. Спасибо тебе, Насреддин. Лягушка. Не может быть, наследил. Наследил? Да. В Бухаре? У нас? Не может Султан Турецкий писал нам, что отрубил на средину голову? Писал. Хан объявил, что содрал с него кожу? Да. А Шах Иранской разрезал его. Послушай, вот уже две недели ты работаешь у меня. И за это время я заработал 350 таньга. Половина этих денег по праву принадлежит тебе. Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Что же получится на земле, если все хозяева начнут делить свой доход с работниками? Разве Аллах и эмир потерпят такое возмутительное нарушение порядка? Ведь это же... Куда ты смотришь? Что ты там увидел? Я увидел лягушку, прекрасней которой нет в мире. Ах... Ее брови подобно тонкому месяцу. И зубы, как жемчуг, и грудь, как мрамор, и плен. Где она? Я могу указать ее дом. Ну? Но будет ли за эта награда ничтожному рабу и мира? Угу. Слава щедрости нашего владыки. Но пусть повелитель спехит, ибо за этой серной охотится. Кто осмелился? Насредин. Что? Насредин? Опять насредин. Эй, Арсленберг, сюда! Чтобы эта девушка завтра утром была доставлена к нам. Я давно тебе хотел сказать, что я, я... Смотри, смотри на него, как дрожит эта звезда. Лебедняжки там, наверное, одной. Очень холодно. Я хотел сказать, я очень у моего Ильшака на хвосте столько репейников, он обобрал все репейники от самого Дамаска. Я Казабаланы, казабаланы, икибет и хан, булады, икибет и хан, булады, икибет и хан, Ты понимаешь меня, да? Ну откуда это известно? Куда следует тянуть свои губы? Куда не следует? Угол универсин, кизя буладе, буладе, буладе, Банк уйд ⁇ р, <Tôi> <tua> По повелению эмира! Открой! Это за тобой! Иди! Спасайте тебя Маней, кузынки! В твоем саду? Прекрасная роза. Ее мир пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь? Сегодня. Шафар, Шафар, горе тебе! Я все понял, я все знаю, презренный шакал. Вишня не досталась шакалу, но не досталось и соколу. Вишней завладел, я, еще не завладел. А ты, Джафар, запомни: я тебя вытащил из воды, но клянусь, я тебя и утоплю в этом же самом пруду. на середину, клянусь Аллахом, и мир повесит вас. А тот, кто поймает, получит награду за голову на середину. Угу, три тысячи танга. Кого пускать во дворец. Идите, гадаю, идите! Если хотите отвратить несчастье. узнайте скорее, что угрожает вашему счастью. Идите, гадаю, гадаю! Агармарди худау бульсань, джоинг джанна бульур дуслар, агармарди бахл бульсань, джоинг джоу джанна бульур Ты узнай, где скрывается Насредин, и скажи мне, мне надо с ним посоветоваться по твоему делу. Хорошо, я постараюсь да. найти Насредин. На середину, не видел? Нет, не видел. О женщина, горе тебе, да уже занесла над тобой свою черную руку, но я знаю способ предотвратить ее. Ты узнай, где скрывается На средине, и скажи мне. Хорошо, я приведу к тебе На средине. Ты приведешь? Когда? Он близко. Где он? Рядом. Где он? Я не вижу его. Но ты же гадальщик. Посмотри хорошенько. Вот он. Ну, какая беда угрожает мне? И о чем ты хотел со мной посоветоваться? ну, ну страшники, страшники, страшники! Нашел, нашел, нашел, нашел. Он на базаре! Да! Он на базаре! Да! На да. один! Он переодет женщиной. А-а-а! Награда моя? Три тысячи танга? Ладно! Эй! Треза! Сыма! Э, награда! I did. тебе во дворец да будет тебе известно что я знаменитый мудрец лекарь и звездачет и приехал сюда из багдада по приглашению самого имира меня зовут гусейн гуслия гусейн гуслия гусейн гуслия неужели ты есть тот самый гусейн гуслия тот самый Куда мне тебя спрятать? Пойдем. Кричься, кричься. Что Зачем ты запрятаешься? До ушей мира дошло, что ты, выезжая из Багдада, поклялся проникнуть в него гарем и обесчестить его шум. Я в В горе. Не знаю, не знаю. Но только Эмир узнал, что ты приехал в Бухару и скрываешься на базаре. Он повелел тебя найти, схватить и отрубить тебе голову. А я несчастный! Лучше бы не родиться на Ничего, ничего, не горюй. У Аллаха горем не хуже, чем у Эмира. В Багдад! Тебя у городских ворот схватят, приведут во дворец и отрубят голову. И кто-нибудь из стражников получит за твою голову награду три тысячи а помоги! А помоги мне, добрый выживание! Чем же я тебе могу помочь? Чем же я тебе могу помочь? <связь> Нет. <связь> Нет, не то, не то, не то. <связь> Есть! Нашел! Нашел! Нашел! Вот! Здесь твое спасение! Смотри, смотри! Вот сейчас! Вот! Вот оденешь! Оденешь это женское платье! И вернуться обратно. не голову, а пустые тыквы, объявить, что мы повышаем награду за его голову. Десять тысяч таньга, и горе вам, о, уминатили Чуфяков, набиватели своих бездомных карманов, вот скоро приедет к нам Гусейн Гуслия, которого мы выписали из дада, мудрец, звездочок и лекарь. Хвала. Солнце, Вселенной, говори. К вратам дворца прибыл человек, именующий себя мудрецом из Багдада. Госсейн Гуслия. Пропустить его, позвать сюда. Мир скажет мне, не входил ли он сегодня к женщине. Пусть мир ответит своему нестежному работу. Сегодня? Нет, мы собирались, но еще не входили. Ох, слава Аллаху, что я пришел вовремя. Подожди, подожди. Гусейн Гуслия, что ты говоришь? Слава Аллаху, что я пришел вовремя! Твои что-то непонятное. Да будет известно великому Эмиру, что вчера ночью. Я увидел, что звезды расположились угрожающе для мира. Звезда Аль-Кайб, означающая жалу смерти, стала напротив звезды Ашло, означающей сердце. И пока не изменится расположение звезд, мир не должен казаться женщиной, Иначе Димер его неминуемо. Я как раз сегодня в наш горем. Привезли одну девушку. А? <свес> забудь о ней, забудь о ней. Пока не изменится расположение звезд, иначе, иначе ты погибнешь. И народ твой осиротеничный. Благодарю тебя, благодарю тебя, Гусейн Гусмия. Мы видим! Что ты истинный мудрец, а? И И этом нам! А вы? Вы что смотрите? За что мы платим вам большое жалование? Вот! Вашему эмиру грозила гибель! А вы даже не почесались! Нет, ты посмотри на них, посмотри на них гусаем гуслия, а? Ну что за глупые рожи, а? Светлейший мир, совершенно права! Эти лица, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Именно, именно, не отмечены. Слышите, болваны? Скажу еще, yeah. что я не вижу здесь и лиц, отмеченных печатью честность. Воры. Воры-воры. А? Все воры. воры. Все воры. Ну, ну надо, ты поверишь, гусейн, гусейн Сегодня утром мы забыли в саду наш пояс. Любимый пояс. А когда мы хватились, его уже там не было. Кто-то из них успел, понимаешь? Понимаю. Нет, ты понимаешь, Гусень, Гуслия? Ой! Возьми себе в награду этот пояс. Насредин пойман! Я поймала! Вот ты? Почему ты крывался под женской одеждой? Я, я ехал к великому всемилостившему Эмиру, но мне встретился человек и сказал, что Эмир хочет отрубить мне голову. Я в страхе бежал под женской одеждой. Мы хотели отрубить тебе голову. Мы хотели отрубить ему голову. За что? За то, что я, будто бы поклялся, проникнуть в гарем к великому эмиру. В наш гарем? Кто ты такой? А? Я Гусейн Гуслия, мудрец, лекарь и из Багдада. Как ты врёшь. Вот Гусейн Гуслия. Кто Гусейн Гуслия? Вот Гусейн Гуслия. Я Гусейн Гуслия. Он обманщик! Он присвоил себе мое имя! Да простите мне, великий владыка, но бесстыдство этого старика не имеет пределов. Он говорит, что я, Гусейн Гуслия, присвоил его имя. Да. Может быть, он скажет, что я присвоил этот халат? Конечно! Это мой халат! видите? Может быть... И эта чалма твоя? Моя! Пасса погиб! Мои! Книга моя! Черт, мои! Может быть, и этот поезд тоже? Бой! Бой! Бой! Бой! Обманщик! Вот! Пресветлый владыка воочию убедился, кого он видит перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит, что я присвоил его имя. А завтра... Он скажет, ты дворец его, и вся бухара его. ты прав, ты прав, Гусейн Гуслея. Мы видим, что это опасный старик. У него в голове черные мысли. Надо отделить его голову от туловища. Прежде надо узнать его подлинные намерения, с которыми он прибыл в Бухару. Пусть мир отдаст его мне, а я при помощи пыток узнаю его настоящее имя. Ну что ж, ну что ж, возьми его себе узнай, при помощи пыток, кто он такой. Ответь мне, Гусейн Гуслия, куда девался этот нечестивец наследи? А? О, великий владыка! Он знает, пока я в Бухаре, ему здесь делать нечего. А, а скажи! Что твой новый пленник? Узнал ты, кто он такой? Нет, еще не узнал. Но ты пробовал применить к нему пытку, а? Еще бы! Вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы. Ну, да, это хорошая пытка, расшатывать зубы, но... А сегодня я буду ему сдавливать голову при помощи веревочной петли и палки. М -м? Новая пытка? Хорошая пытка при помощи петли и палки. Что тебе? О, великий повелитель, звезда твоего голема нельзя. Умирают. Как умирает? М? М? Что она умретку. Это очень опечалит нас. Ведь мы еще ни разу к ней не входили. Ну, Гусень Гусмиянов, можешь ты вылечить гюльджан? Я должен. Я должен ее посмотреть. Посмотреть? Ты хочешь ее посмотреть? О, великая владыка, я должен взглянуть только на ее руку. Я искусный лекарь, я могу по цвету ногтей определить ее болезнь. Мне нужно только руку. Ах, руку. Ну, а это нам не повредит. Самый мир, и с ним лекарь. Гюльдзян. Меня зовут Гусейн Гуселья. Я новый мудрец, звездочет и лекарь Эмира. Тебе угрожает опасность, и я спасу тебя. Ты понимаешь меня, Гюльдзян? Понимаю, Гусейн Гуселья. Дай мне твою руку. Вот. Левую. Левую, левую, я хочу определить твою болезнь по цвету твоих ногтей. Вот, вот, вот, вот, а? у тебя болит сердце. Сердце. Я разлучена с моим любимым. И вот чувствую, что он рядом со мной не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли наступит час, когда он обнимет меня? Всемогущий Аллах, какую страсть внушил ей повелитель В такое короткое время Тот, кого ты любишь, близко Близко, близко Он думает о тебе Думаю, думаю, да. Он вот ты не ночь думать только о тебе, дорогая Разве я не прав, повелитель? Прав, правда, да, о а тебе Спаси меня, Гусейн гусей, Будь спокойно, Кюльчан Я Гусейн Гуслия. Сути, да. Он спасет, он непременно спасет Непременно непременно. Спасибо тебе, гусенин гуселья Выздоравливай Спасибо тебе, несравненный исцелитель болезней хорошо послушай гусень гусле тебе сегодня придется опять покричать ничего не поделаешь зато я тебе придумал такую пытку ставлю головы с помощью веревочной петли и палки Будь ты против, да упадет тебе камень на голову и видит подошву. Хорошо, хорошо. Но только помни, ты должен кричать так, чтобы тебя слышал весь дворец, а не так, как в прошлый раз. С помощью чего? С помощью чего? Петли и палки. не так, не так. Ты кричишь лениво. А здесь опыты в подобных делах. Если в твоем голосе они почувствуют притворство, ты попадешь в руки настоящего полоща. Вот как надо. Где мне взять такую глотку? Ничего, ничего, ничего. Петля. палка, Это наш гусейн гуслия. При помощи веревочной петли и палки какая хорошая пытка. Ты презренный оборванец. Да прогрызут тебя заживо могильные черви. Да пош ⁇ давай. Подняли, чтоб ты поломал себе там ноги! <свят> Ай-яй-яй! За что ты на меня все сердишься? О, я опозорил твое имя? Или опорочил твою ученость? Вот, смотри! Это Эмир прислал их гусейну гуслия за то, что он вылечил девушку. девушках, и поэтому будет справедливо разделить эти деньги пополам. Одному гусейну гуслея за то, что он понимает в болезнях, а другому гусейну гуслея за то, что он понимает в девушках. Еще одна упала. Куда падают эти звезды? На землю, куда же им еще падают? А я слышу, что звезды падают в море. Хм. Откуда? Откуда ты все это знаешь? Я знаю. Скажи нам, скажи нам. Скажи нам, нам мудрый гусейн Гуслия. Куда падают звезды с неба? И почему я... люди никогда не находят их на, на земле? земле да. Разве вы не знаете? Нет, нет, нет, нет. Когда звезда падает на землю, она рассыпается на мелкие серебряные монеты. Ну, эти монеты собирают. Я даже знал людей, которые обогатились таким способом. off. Ничего, ничего, гильджа. Сейчас я их уведу, все будет хорошо, а потом ты пройдешь одна. Нет, ничего, ничего, Гильджин. Жди меня в Чайхане, у Чайханщика Али. где-нибудь здесь. Я не мог обнаружить его нигде! Гусейн ты пройдешь с нами в опочивальню, и будешь оберегать наш сон. Нет. Пусть Великий мир посмотрит на звезды. Они благоприятствуют ему. Теперь он может коснуться Гюльджан. Сегодня же мы соизволим войти к ней. О, великой повелить жемчужина твоего гарема Гюльджан похищена. Ее похитим. Этот проклятый, заследи. Если вам в городе ваши головы трусы, провинились эти люди. Это все укрыватели насредина. Они будут преданы жестокой казни, если не выдадут этого бродягу и бунтовщика. Так, так, так, так, так. Ты, Ты же торопился в город. А теперь я тороплюсь во дворец. А на Аллаха, у повелитель Бухары, луна и солнце вселенной, взвесив на весах справедливости при по укрывательству богохульника и возмутителю спокойствия на середина, из изволил. Горшечник Анияга и, и всех прочих укрывателей лишить жизни через отделение головы от толща. Если же кто из осужденных укажет место пребывания на тот не только сам будет освобожден, но и всех прочих от всякого наказания освободит. Зажечь ты, князь! Не будешь ли ты указать место пребывания Насреддина? Нет, я не скажу, где находится Насреддин Афанды. Прикажи остановить казнь, повелитель, и я поймаю Насреддина. О, владыка, справедливо ли будет, чтобы этих мелких укрывателей предали казни раньше, чем будет казнен главный укрыватель? Какой? У которого Насреддин жил и живет сейчас. Ты прав. Если есть такой укрыватель, то мы по до справедливости должны первому ему отрубить голову. Но если великий мир не захочет казнить этого главного укрывателя, справедливо не будет тогда казнить мелких укрывателей. Ты в этом прав, гусейн Гуслия. Но укажи, укажи скорее нам этого главного укрывателя. И мы сейчас же отрубим ему голову. Повелитель Бухары сказал, что если он казнить главного укрывателя, которого я сейчас укажу, то и эти стоящие уплахи будут освобождены. Так ли я сказал, о Ты правильно сказал, Гусейн Гуслия. Мы даем в этом наше эмирское слово. Вы слышали? О, жители благородной Бухары, Эмир дает в этом свое слово! Ухажи скорее этого главного укрывателя. Самый да, главный укрыватель Настреддина. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну, ну! Это ты, Эмир! Ну, Эмир, прикажи отрубить себе голову, а? Эмир обещал освободить осужденных. Вы слышали слово Эмира! Свободу осужденным! Наслети! Свободу! Свободу осужденным! Обуду осужденным! Надо их освободить! Вот взбунтуется! ему голову да. тоже не годится султан турецкий уже отрубил мне голову наш брат султан турецкий писал он что отрубил этому бродяге голову И однако он жив надо избрать более верное след Бить меня еще никогда не топили. Вот единственно верный способ. Завтра днем при всем народе утопить в Лабихаузе. Шпионы доносят, что город волнует. Как бы народ не отбил этого сына греха. Зачем? Зачем? только он освободил нас на суде? Лучше бы мне умереть, чем знать, что наш Насредин схвачен. Лучше нам всем умереть, чем знать, что его казнят, нашего Насредина. где, где наш Насредин? Что будет сы? Подождите, я хочу вам сказать! Я хочу вам сказать... Что? Ну да, как жалко, что здесь нет моего Ишака а, а что? Он бы лопнул от смеха <сёк> <сёк> Давайте, <сёк> <так. сёк> Фу, устал, отдохнуть надо Тащи, твоя очередь, торопиться надо Доблестные воины. Подождите минутку. Я хочу прочесть перед смертью молитву. Китай, да недолго. О, всемогущий Аллах, делай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною десять тысяч тайга, отнес бы одну тысячу в мечеть и поручил молиться за меня в течение года. Несите меня, Дальше. Придаю дух мой в руки Аллаха. Мы отдадим мечеть не одну, а целых три а тысячи тайга. Мы не злые люди. Оставь Скажи нам, где спрятаны твои деньги? А где мы находимся? По дороге через кладбище, у северных ворот. У северных ворот? Это воля Аллах. Как раз у южных ворот. С другой стороны кладбища находятся три старых надгробия, расположенные треугольником. Треугольник. Под каждым из них я закопал под три тысячи триста тридцать три тайга. С одной третью. С одной третью. король, пока, пока мы сбегаем за деньгами. А я? Разделим поровну. Слава Аллах, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава э, Аллаху. То есть здесь человек. А что в этом удивительного? Как что удивительно? Зачем ты забрался в мешок? Значит, нужно, если забрался. Может быть, я посадил в мешок насильно? Насильно. Стал бы я платить 600 тайнга, чтобы меня посадили в мешок насильно. Ты танга Тангар? За что ты уплатил такие деньги? Этот мешок принадлежит одному арабу и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз. Но вот я просидел в мешке два часа, и мой горб исчез, глаз разрел, и нога выпрямилась. Зачем же ты сидишь в мешке? Да неживой свой срок деньги я уплатил все равно за 4 часа Не пропадать же им зря Послушай, о человек, сидящий в мешке Я тоже горбат Хром и крив на один глаз и я охотно уплачу тебе 300 таньга, Чтобы просидеть в мешке оставшиеся два часа Да, но тебе придется уплатить деньги вперед Согласен. Мы не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне. Фу, он опять обманул нас, этот пройдоха. Как же вещи! Если к тебе прилетят три джина, начнут тебя бить, ругать, mm -hmm. куда-нибудь понесут, mm -hmm. ты произноси волшебные заклинания. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй моего ишака под хвост» Как? Как? Как?! Поцелуй моего ишака под хвост! Тот, кто носит медный щит, тот, имеет медный лоб Что?! Поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб Поцелуй-поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный кисть, тот имеет медный его Поцелуй, поцелуй под хвост моего ишака. Тащите! Тащите его! Скорей! И так опоздали вы, ленивые псы! Ну, живо! Тащите! Тащите его! Почему они меряют? Почему нет сигнала, а? Средин боли не пребывает в живых. Свершилось, нет больше, посмутителя спокойствия. Нет больше нашего наследия. Умер на среде.